Последующее влияние на y, изменение удовлетворенности соотношением работы и других сфер жизни, то есть увеличилась эта переменная, она повлияла на y, на соотношение p1 и p0, но еще произошло изменение этой переменной, которая тоже, в свою очередь, повлияла на y. Таким образом, этот коэффициент отражает прямое влияние, этот косвенное влияние. Но нужно узнать, насколько изменяется этот параметр при изменении этого параметра. Чтобы узнать, строим вспомогательную парную линейную регрессию. Поскольку это у нас обе переменные интервальные, строим парную линейную регрессию. Analyze Regression Linear Находим интересующие нас переменные, запускаем. Вставляю куда-нибудь сюда именно таблицу с коэффициентами. Нам нужны именно сами коэффициенты, причем даже только один коэффициент, который иллюстрирует, насколько изменится удовлетворенность соотношением работы и других сфер жизни. Таким образом, мы видим, что при увеличении на единицу удовлетворенности работой, примерно на 0,5 увеличится удовлетворенность соотношением работы и других сфер жизни. А отсюда следует, что реальное влияние на y изменения этого показателя будет Равно самому этому коэффициенту прибавить этот вспомогательный коэффициент умножить на коэффициент второго показателя. Вот такое изменение в реальности произойдет при увеличении на единицу удовлетворенности работой. Сильнее, как мы видим, почти в два раза сильнее, чем в таблице. Реально сама модель все это учитывает. Вопрос здесь только в интерпретации. Интерпретируя этот коэффициент, мы не можем абстрагироваться от этого коэффициента. И при помощи вспомогательной регрессии мы эту проблему решаем. Есть авторы, которые считают, что надо разносить коррелирующие предикторы в разные модели, но это практика тупиковая, на мой взгляд. Надо проводить совместную интерпретацию, как сейчас мы и сделали.